Развератом заниматься. А мне жарится, Все, ты заядлый БДСМщик и порно Шок, скандал, провокация. Очильник митницы Макс Нефедов розчарував моралистов тим, что был присутній на закрытой вечірці, в на півголих девчат. Ну, по-перше, он был не на работе. По-друге... Це его выбор. по третье відео ну, не совсем схоже на порно шоу. Але я не эксперт, тому звернулася до експерта, нашого експерта с пикантных тем Христини, яка зараз мені все розкаже. <му> У нас є відос з якого виник такий скандаляка, що просто капец. Я думаю, що це ну, ні на чому не основано цей скандал. Мы тебе, как эксперту, сейчас покажем это видео, mm -hmm. и ты сначала прокомментируешь, есть то, з чего поднимать кіпіш? Я напоминаю, что это голова таможено службы, то это чиновник. Вот чиновник. Угу. У меня сразу возникает куча вопросов, э, на чем же все-таки действительно скандал основан, потому что ну, если человек пришел куда-то в какой-то клуб, мне кажется, что все мы имеем право э, куда-то ходить и как-то развлекаться, при этом ничего против морали, аморального, противозаконного, по-моему, здесь не было. Поэтому, опять-таки, порно-шоу это не назовешь. Эротическим шоу очень слабо. Там можно было бы сказать, что это там BDSM тематика, но эстетика BDSM сейчас присутствует вообще повсеместно, потому что особенно, когда появились 50 оттенков серого, тут же это все выбухнуло, да, то, что... И всем захотелось сразу И масочки, и чокеры И там какие-то латексные штучки То, что человек оказался в каком-то клубе И то, что возле него танцуют девушки В каком-то образе Абсолютно нормальное явление То, что человек поддержал свечку и накапал на кого-то Не означает, что он БДСМщик Что он этим увлекается Что он вообще в теме каким-то образом Это означает, что человек что-то попробовал И в данном конкретном случае, скорее всего, еще и ничего не понял Потому что, ну, БДСМ это не вот это вот плеточки, свечечки, веревочки, БДСМ, это огромное взаимодействие с кучей ответственности. А, вот То есть, есть культура согласия, да, и в данном конкретном случае есть девушки, которые проявляют какое-то активное согласие, как заинтересованные лица, да, пиджаи, которые хотят какого-то взаимодействия, причем оно здесь более чем в рамках, более чем. Uh, и из культуры согласия. Очень странно, что это видео вообще снято. Потому что я более чем уверена, что наверняка в, в рамках этого клуба вообще в этом месте, скорее всего, видео снимать запрещено. Особенно ну, человека, который явно тебя об этом не просил. Почему автор этого видео обувнатий тусовце? Вообще, если мы сейчас будем увольнять uh, каждого адекватного специалиста за то, что он сходил куда-то в клуб, с кем-то потанцевал или там появился на фото в купальнике, то мы очень быстро в стране останемся без адекватных специалистов, потому что тоже, на секундочку, про насилие, и э, люди просто не имеющие возможности жить своей частной жизнью, и вот такие вот, типа, когда за ними постоянно везде следят и фоточки выкладывают, э, просто очень быстро пойдут жить свою жизнь вместо того, чтобы работать. Давайте мы сделаем так, чтобы было все-таки и так, и так. Все, Кристина, дякую тебе, что ты подтвердила мою думку, а не, я не просто голосливо тут кричала, что вы зазря кричите на то Нифёдова". Не в рабочий час люди можуть займатися чим завгодно. Ми всі дорослі люди, у нас є вибір, що робити, і ніхто нам не має права вказувати на це, якщо це не забороняють закони, правильно? Правильно. Тобто робіть, що хочете. Крім вбивств, насильства і... А то ще забуло. Крадіжек. І не крадіть. Оце главное, що. Слідкуйте за тим, що чиновники роблять на роботі, а не поза нею. Все.